Всем здорова! С вами гидро 4, и сегодня у вас реакция на эпичную песню по Mass Effect от Би Блока. Ты Когда вселенная висит на волоске, первая мне очень зашла, просто и, и жнецов по всей земле, когда лишь смерть вокруг и города в огне. И шансов мало победить в этой войне. Герой, кто поведет всех за собой. В последний бой, и все миры восстали как один. Держите строи, Не отступать назад на мне пути, найдем покой, лишь победив, и с честью по бою. В последний бой, все корабли в атаку я веду, За тех, кого люблю. Крещеты пошла за Капитан Шапард возвратился к нам Прям с того света дать отпор врагам На Нормандии лучших он собрал Всю галактику за собой позвал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 Что ж, мне понравилось, как и первая часть про Ассасина. Если вам понравилось, подписывайтесь на его канал и на мой хотите больше реакций. Давайте до следующего видео.